я согласен что действительно надо зажигать команду и сам люблю это делать но вот хотел вопрос задать как раз потому что на адреналине можно пройти какое-то время да но все равно так же как в любом состоянии человека будет даже, стагнация потом. абсолютно верно да и вот наверное прикликается с тем что сейчас и константин сказал то есть можно людей загнать просто в какой-то момент как вот здесь системно анализировать Отлично. и как выходить из этих ситуаций глубокая тема очень на ней давайте немножко где грань да значит помните русская модель управления Прохоров изучил тысячелетнюю историю, сказал, да, мы любим подвиги, любим рывками быстро подниматься, потом мы обязательно упадем. Вот это нужно понимать. Значит, нужно понимать, что за каждым взлетом падение неизбежно. И вопрос, управляем мы этим падением или нет. Значит, что мы в системной работе делаем? Э, каждый раз, когда мы планируем очередную неделю, мы ставим цель недельного рывка. Каждый раз, когда мы ставим цель недельного рывка, мы опираем ее на карту цели, на веху из карты цели. И каждый раз, когда мы работаем в режиме адреналина, мы понимаем, что мы вот эту веху проходим в режиме адреналина, следующую веху. Но дальше мы понимаем, что будет стагнация, обязательная стагнация. Мы ее планируем заранее. Мы заранее знаем, что дальше будет провал. Как работали в советское время руководители. Они работали на три недели, по-моему, без сна, без отдыха, без выходных. Ну, то есть крупных министерств. Потом их под капельницу на ну, две недели в санатории. Ну вот так работали. Некоторые сейчас так, ну, некоторые сейчас так работают. Значит, что они сделали? Они перестали бороться с русской моделью управления. Значит, и вопрос такой, после адреналина что делать? Нужно готовиться к этой стагнации. Другой вопрос, как ты к ней подготовишься? То есть ты, например, к ней можешь подготовиться внезапно и случайно? Никак не подготовиться, да? То есть просто ты для тебя это будет новостью. Случилось и все. А другой вопрос, ты можешь понимать, что ты три этапа, три недельных рывка или 3 веки там, месячных пройдешь на адреналине, но дальше ты уверен, что ты выделишь конкретное время на то, чтобы команду восстановить. То есть вопрос, готовишь ты заранее или не готовишь.